Я прав для моих ноготков, что перебил Рэд, то А я <свят> <свят> Не ты гуляй, я за тебя что? И нет да Хе-хе-хе! <связывая> <как> это я <связывая> <как>? Хорошо, хорошо. <связывая> Ну ладно! я, Подойду, я, ковлю, я к вам как бы ты отсюда! Девочки! пришла ха моя и помечала мне с Ютуб.